Всем доброго времени суток! Сегодня я готовлю сырники по учебному пособию для поваров. Для сырников понадобится творог, у меня жирностью 5%, пол яйца, 50 грамм сахара, 60 грамм муки и растительное масло для обжаривания сырников. Творог у меня мелкий и сухой. Протирать я его не буду. Если у вас крупнозерновой творог, вы можете его протереть через сито или воспользоваться блендером. Если творог жидковатый, то нужно откинуть его на сито, чтобы лишняя жидкость стекла. К творогу добавляю сахар, пол яйца и хорошо перемешиваю. Конечно, вы можете добавить к сырникам изюм, цедру апельсина, порезанную курагу. Но я буду делать простой классический рецепт. Можно добавить ванильный сахар. Добавляю муку, но всю муку я вводить не буду сразу, потому что у меня творог довольно сухой. Возможно, мне все не понадобится добавлять. Тщательно перемешиваю. Процесс этот очень быстрый. Вот смотрите, тесто уже собирается в комочек. Практически оно готово. Его уже можно делить на части. делю творожное тесто примерно по 70 грамм обваливаю в муке слегка округляю придаю форму сырнику сковородочка у меня уже греется можно обжаривать Обжариваю с одной стороны, потом с другой стороны. До готовности довожу в духовке в течение 10 минут при температуре 180 градусов. Можно довести до готовности под крышкой на плите. Подаем сырнички со сметаной или с джемом. Спасибо, что были со мной. До новых встреч!